Ту, да почему ты, руки? Ту, ты рот закрой на меня. Сама закрой свой рот. рот. Вот Какой-то бред вообще сейчас. Захотел на Что ты, ты захотел-то? Кто и захотел? Знаешь, я молодой ну, человек. А почему вы на ты меня называете? А что, мне нельзя? С каких пор мы нельзя? пришли на ты? Нельзя? Нет, нельзя. А кто мне запретил? А почему? Я должна общаться. Кто запретил? Все, давайте, я с вами тоже вот общаюсь. Вот и все тогда. Ну и все. Люди сюда прикрой свой. Рот закрой свой. Рот сама свой закрой. Чё там? Ты что разговариваешь так? Убери вот эту камеру. Чё Ты да почему распускаешь руки? Почему ты на тыно разговариваешь? Убери свою. А что ты с девушкой ГБР вызови. Чё ты с девушкой так разговариваешь вообще? У тебя что, перцем залить что ли, а? Чего надо? У тебя что, перцем да, залить? Давай выходи да? ГБ... на улицу. Подожди, подожди, мы сейчас ГБР вызовем. Да. Убери. Да. убери свою камеру, как женщина. Ты матом ругаешься, что ли? Да убили свои камеры. Сотрудников вызывайтесь, да. потому что давайте, вот, давайте, мальчик давайте. матом ругается. Давайте, давайте, По 20.1 сейчас поедем. Любой любой месяц Что, любой? С, с, с тобой? Да. да ты сам один туда поедешь сейчас. Я с тобой поеду. На два дня просрочку продает людям. Еще чуть тут возникает. Не ты, а вы. Заслужи Не ты. А вы. Заслужи уважение. Не ты, а вы. Не ты, а вы. Заслужи уважение. Мы сейчас поговорим с сотрудниками, хорошо? Да. Другими, и да? что они сделают? Да нет, мы просто поговорим. И что все. они мне сделают-то? Ну про клювить там, про другое. Так что и что дальше-то? Вы им точно Оскорбилась. Так же да оскорбилась? Пиши заявление. Конечно, я сорнись. Ну, хорошо, я напишу заявление. Пишите меня от работы. Что, Отвлекает ее от работы. Да. Ты бы лучше просрочку так убирала, как ты работаешь. Ты? Да. Вот этот видео пойдет руководство тут, вон, магнит. Без проблем вообще. Без проблем? Да. Да. да мы с вами мы пообщаемся. И ты будет по и по все у тебя будет. По поводу клювика будет. и ты а и вы. А что тебе не нравится, что ли? Давайте, давайте. Тебе не человек? нравится по поводу клювика, да. что ли? Давай. Да? Да. Что тебе не нравится? А? Так что тебе не нравится? Все, давай. Молодой человек, я с вами разговаривать больше не хочу. Ну так и не разговаривай. Все. Ну и все тогда. Просрочку убери с полок. Просрочки нет на пол. Да? Ты уверена? А вот это что сейчас было, когда я тебе показал? Что? На два дня просроченная. Что там было? Так она убрана была. Говорит, это трепло. Приносим свои извинения. Так надо было раньше Почти. приносить извинения. А вы кто? Я убрала. Я? Да. Сейчас я тебе покажу удостоверение, кто я. Давайте. Да? Да. Давайте. На, смотри. Ой, и что? И что? Что и что? Все. Ты же спросила, кто я. я? тебе показал, кто я. Ну хорошо, все, все. Что тебе не нравится? Настроение покупать? Не знаю, почему, с каких форм мы перешли на ты, я не понимаю. Мне не нравится? Мне не нравится. сотрудников полиции. Так я вызвала заявление. все, сейчас так буду заявление. писать заявление. Ну, и что ну там все. напишешь, что тебе сказали? Да, по разница, что я уже напишу. Я тоже. Вы отвлекаете меня от работы, до свидания. Отвлекает Вы отвлекаете Прострочку меня убирает. от работы. Лучше. Я уберу. Поняла? Рот закрой, свой сейчас. закрой. Ты сама Ой, закрой! Отсюда, да, а че вот это ты показываешь мне? А че, вот это ты мужчина вроде, да? да? Мужчина? Да? Да? да? У тебя да? похоже на женщину, ты че, да? вот это покажи, да! Ты уверен? Да, Хочу уверен, я тебе! Мужчина, да или нет? Да, я проверю, да? да! Это что, б***ть, что ли? Блядь. Ты как мужчина! Просто как... закрой матом, не ругайся! Да иди тебе, говорю, вот ты это сам убери. иди работай! Ты как женщина похожа, бля, вот это ты че, г***ь? Ты, чё, ты поверить, да? что ли? Да! Ты проверить убери вот это ну да. сейчас сейчас от... что если тебя перцем сейчас зальют, ты здесь будешь плакать серьезно люди закрой мать там не ругайся последний раз предупреждаю а чё будет сотрудников полиции вызывай напишу вы сейчас... заявление да напишите заявление а че стоишь? как женщины ругаются девушки? Блядь. ты уверен что я женщина да, я... Да, я тебя ты хочешь уверен. проверить да. еще раз повторяю ты гомбак что я... ли все, пусть он стоит, Хочешь проверять? Волги снимает, что-то снимает на свой диктофон и вискал. Сейчас приедет, все, давайте, хоть всех вызывает. Я подожду. Как вы разговариваете, я это неприемлемо, молодой да? человек. Да? А приемлемо продавать просрочку? Я людям. еще раз объясняю, я просрочку сняла, все, я принесла свои извинения. Так ты со мной разговаривать не нужно. Когда ты извинилась? Вы кто такой? Я? я сейчас я тебе уже показал, кто такой. даже извинилась. показал пять минут назад. Ну, даже удостоверение показал кто-то. Вы дальше, продолжаете конфликт. С чем? Конфликт? Я не понимаю. А сотрудника не хочет сейчас извинить за то, что матом нет, ругается. Не нет, нет, нет, потому что он защищает девушку. Какую девушку? Очередь? Которая просрочку торгует? Да, в чем тут девушка? Я работник магазина, он защищает директора, а я девушка. Да, у тебя еще интернет. А я девушка. Девушка? Да. Знаешь, нормальный сотрудник, да? Для людей просрочку не торгует. Конечно. Конечно, конюшня. Мы сняли все. Ну. Да. Уважительно надо к покупателям нет. относиться. Конечно. Так покупатель в первую очередь должен также соблюдать, соблюдать субординацию по отношению Кому? к сотрудникам, которые да? здесь работают. Да. не разговаривать. У меня нет, не нет уважения к сотрудникам, которые продают просрочку переходить людям. Переходить на личность. Личность? Да, да. А личность ты себя чувствуешь, что ли, Который ты, продает просрочку да, людям. Нормально все. Нормально. Ну нет, животное, наверное. Или как надо? Это как наверное, Сучу. это животное. А, да? Вот да. так, да? Хорошо. Ничего хорошего. Давай, давайте, давайте Увидишь себя в интернете. Ну, да, значит, какая разница. Здесь я вижу, я тоже снимаю тикток, и так далее. Так, да там не будет не тикток. А что там, там будет? Там хуже будет. А что там будет, милый? Ютуб будет. Да будет. Красавица. Да, конечно. Да. Видишь себя, что, почитаешь из да, себя что-нибудь новое. А да, пусть ее почитают, что дальше. А еще руководство отправлю? Да, пожалуйста. Я тоже руководство отправлю. Что ты отправишь-то? Да. Что я извинилась, то дальше продолжайте со мной консультать, да? А? Ну, на камере это записано, как ты извинилась. Пожалуйста, понятно. Я просрочку. Не продавай просрочку, значит сюда приду с людьми и с видеокамерами. Понятно? Мне не надо угрожать. Понятно? Я тебя предупреждаю. Меня Угрожают другие люди надо. пистолетами. А у меня что? ни того, ни Все, другого давай, нет. Иди. Иди. До свидания. Ты сама. Сам. Понятно? Ты что ты такое завелся ты, ты, ты, ты, а ты, а ты, а ты что? Ты что такая борза Это не понимаю. Ты что такая Ты что со мной ты со ты драться там, что ли, Ты со мной драться Покажи, собрался? как ты тебя что? зовут. Что ты? ты? Кто ты? Юлия. Мы что с тобой стоим? На улице? На поединке что ли? Что с почему ты со мной так разговариваешь? А что нельзя? Почему ты стоишь со мной нельзя? разговариваешь? Нельзя? нельзя. Нет, нельзя. А конечно. кто мне запретил? Я еще раз объясняю. Тебе никто не запретил. Ну, Почему ты так со мной разговариваешь? Захотел. Я тоже захотела так с тобой разговаривать. Ты не имеешь права. А вы так имеете А вы имеете право так со мной Имею. разговаривать? Имею. Да. С да? каких пор? С таких. Как с только с я пересек этот порог магазина. И что? С каких пор вы имеете право хамить? Как, с таких хамить. пор, как только хамить. ты мне начала как продавать лично просрочку. Отлично, Еще по детской сейчас пройдусь просрочки. Ой, давайте. Это ты э, обиженный, что ли, жизнь, что? Обиженная ты будешь, понятно? Да. Чем? Всем. Чем обиженная? Всем -то будешь обижен. Вот, как только а, тебе будут в спину плевать, люди. Ой, кто будет плевать? Люди. Какие Когда тебя увидят в интернете. А как вы разговариваете, тебе не будут плевать Мне нет. Нет? Мне наоборот говорят, что молодец, что выставляешь таких <су> <су> <су> людей красочки, на, на, на все обозрение который продают просрочку? просрочку Мы сняли просрочку Молодой человек, что вы хотите? Так ты извинилась, когда ты сняла? О, вы, вы ко мне подошли? Я ты сказала, извинилась, тебя как? спрашивают Стоп. Как было с самого начала? Все трепло, иди работать подошли, подошли к тебе вот. Еще раз, вакуум есть А как ты думаешь, раз вакуум можно продавать людям? Ты рот закрой на меня Сама закрой рот. свой рот Рот свой закрой, закрой сама нормальная или что? Нормально, а ты вообще нормальная? Ты маску одень, еще раз описал. Сама клювик-то закрой свой. То свой клювик закрой. Свой клювик закрой. Для начала. Охреневшая. Обязан? Ну, просто вы такой смелый сейчас были, разговаривали, Обязан хамили. с ним даже разговаривать? Ага. А? Обязан даже с ним ну, разговаривать? просто вы хамили мне сейчас. Хамил? Да. И так как, ну, к сожалению, сотрудники мои не могут с вами позволять себе общаться, я вызвала службу, с вами общаться. Масочку оденьте. Масочку оденьте, пожалуйста. Сам разберешь как мне ее. Вы не разберетесь. Правила магазина. Правила магазина. Я в маске. Вы тоже должны быть в маске. Все в маске. Я Посмотрите в маске. вокруг. А что, не в маске, что ли? Интересно. Она где у вас находится? На лице. На лице, на подбородке она у вас на находится. Лице. А подбородок на лице. это часть лица. Деньги на так, вы, вы чего добиться хотите? Вот Я? цель вашего визита. А что ты ко мне подошел? Не ты? Не ты? тыкайте, во-первых. Я с вами на вы. Ты? Как и чему тыкнуть? Ты физическое воздействие на себя почувствовал? Какой физическое воздействие? Ну, не знаю, как я тебе мог тыкать. Вы ну, какой-то бред вообще сейчас мне тут. Ты сам не сейчас. Загоняете. Что хочешь, ты хочешь Не ты, а вы, во-первых. А что, что, что ты хочешь? Захотел на ты. Что ты захотел-то, Что и захотел? Ты сейчас за матом потом ну, точно так же сейчас разговаривал. На визитке матом ругаешь. С девушкой в магазин. С девушкой. А ты тыкаешь? И... Я смотрю, а вообще что, что, -ли, пришено, вы тут? что ли. Все тут вообще уплывшие или что а со мной? Ты что, уплывший, что ли? Ты чё мне, блин, пререкаешься? Всё раз с матом ругаться. Ты меня не выводи лучше. А что будет? Да увидишь, что будет. Ну-ка. Ну, так Владел, ты чего? Зодиотом, ты матом, прекрати ругаться, рот да? Рот закрой свой. Сам закрой рот свой закрой свой, Сам свой Рот закрой рот свой, закрой. Ты сам свой Рот Убери закрой. Бери камеру свою. А если уберу, то что будет? Придурок. Ты придурок ты. Видимо. Посмотрим. 22, а тут у нас активист движения, там они просрочку выискивают, ведет себя вообще просто бестактно, тыкает, а струкает, Обиделся что ли? В рот сам все закрой, понятно? Вот. не можно подмогу, пенсии. пожалуйста, сюда мы уводить сейчас будет. Да. Уводить он Попробуй, примени физическую силу к журналисту. Ну, спасибо. А где ваше удостоверение? Вы же только что были покупателем, удостоверение показывали. Документы свои показываете. тебе что ли? Мне. На основании чего. На основании того. На основании чего. Личность хочу вашу. Да. С чего это вдруг-то? смысле, с чего это вдруг? личность ты нарешил остановить, а? Потому что вы нарушаете общественный порядок. Да? Да. Ты матом ругаешься в общественном месте, ты не нарушаешь общественный порядок, не а? нарушаю. Да? 20.1 А вот так вот надо разговаривать. А с тобой как надо разговаривать? С тобой с тобой, вот с тобой решил, разговаривать С тобой как надо разговаривать будешь, понял? Я тоже Я к тебе сам решил -то с тобой разговаривать, понятно? А Я нормально стал общаться. Да, объяться, ты три, маз... три раза матом ругался. Три сделал. раза матом. А, а до этого на... минуту с собой нормально ты на меня, а? а Потому что орете? ты свой рот повышаешь. Повышаешь. Рот осел, сам закрой, все. А почему вы позволяли себе орать на меня? Почему вы позволяли себе орать на меня? У меня есть видео. Запись, где он хамит меня и да? он не тычет, тычет, а я а посреди зала покупать, что я там ты, какая. А ты воздействие и себе физическое почувствовала, что ли, а? Что ты тыкнули? Понял, вот, понимаете, как разговаривать? Да бред вообще. Я не считаю нужно общаться бред. с мужчиной. Если бы я могла быть мужчину была бы мужчиной, наверное, я бы ответила ему по-нормальному. Но, к сожалению, я не могу. И сотрудники мои тоже не могут. Да и матом ругаются. А как с вами? Вы как оскорбляете дело? интересно, с покупателем вы, надо общаться. Вы оскорбляете ну, Вы у меня вообще никто. Вы для меня нарушитель. Ой, вот. <смех> <смех> видите он, видите, как это. Балбес. Балбес ты, понятно? Рот закрой свой. Рот сам закрой. отвлекает сотрудников. Вот мы, мы тратим время не на просрочку поезда. А ну, его действительно. Зачем тратить время на просрочку? Он ко мне подошел, показал. Директор мне... Он сейчас телефон будет доставать, снимать. Зачем? Он притянут. Нужно ли? Пусти, Ань! Что нужно вам это было? Надо будет все, что здесь есть, это будет пойдет в главку. Надо срать. Срать? Конечно. Вот это -то убери отсюда. Этого по-хорошему, я тебе говорю, убери вот это. Журналист. Журналист? Да. Красавчик ты. Его топоры. Убери, убери его, походу. журналист, убери его. Убери его, я журналист. 24-я его, его, его. <связано> статья Уголовного кодекса. Видел? Все. Я тебя тоже поздравляю, 144-я статья Уголовного кодекса. Заработал себе. Кто? Я что ли заработал? Кто на меня сейчас нападал? Кто нападал на тебя? Ты не видел, да? Я не видел Не ничего. видел? Нет. Балабол что ли получается? Твой балабол, рот прикрой свой. Рот сам прикрой свой. Понял? Сейчас и ты, и все поедете. Давай, давай. За нападение на журналистов. Кто на тебя нападал-то? Не, нап не нападали, да? Не. Нет? Мы на него нападали? Я вот Нет? Я на вас на разнимал. Не нападали? Нет? Ты что, не видел, что Ты я мужик? вас разнимал, что ли? А? Тогда скажи, Ты что мужик? нападал. Вот Ты мужик? Ты мужик? Идёшь Ты, Ты женщины, бля, похожи, смотри на его. Сейчас еще тоже продублируем нападение журналиста. Сейчас вызвали сотрудники. Я сказала, что нужно наркоманы попробуем, потому что это неадекватное человеческое поведение. От а в адекватном. Я буду писать на него заявление тоже. Пишите, я тоже напишу. Да и сотрудники. Внимание. Нашло соединение со службой. Экстримов. Ой, ты вышеуволены, красавица Я буду уволен, ему все равно это тоже... забыл. Юлия Задневская, ты вышеуволенная. З... Пиши, да. пиши заявление по-собственному. З... Невская. Да. да мне пофигу, как тебя там, как тебя по батюшке, понятно? Мне тоже не позволит. Вы неадекватный. Человек. Вы... Смотрите, вас люди боятся. Вы стоите, все делаете. Здравствуйте, хотелось бы вызвать сотрудников полиции, наряд, за нападение на журналиста в общественном месте, в магазине Рот свой закрой! Сам свой рот закрой Рот свой закрой! Больной что ли? Больной ты! Да с вами разговаривают же сотрудники полиции вот. Адрес какой здесь, металлистов какой? А, не знаешь, да? Сейчас, подождите секундочку да они два раза не отправят наряд сюда. Уже вызвана полиция, девушка Уже вызвала, сюда только звонила, что -то звонила Сейчас, секундочку скажу Так, проспект Металлистов, Дом 110, корпус 1 Нападение на журналиста Видеозапись есть что Магазина за магазин? тоже а? Что за магазин? Магазин Магнит Нападение на журналиста что и значит нападение, что значит нападение, девушка. Применение физической силы к журналисту. Пытались его скрутить его, заломать, отобрать у него имущество его. А как фамилия ваша? Ф фамилию назову приз при, при это какого... при как только приедут сотрудники полиции. Телефон на связь. Тот, с которого звоню. Не высвечивается. Не высвечивается? Да. Сейчас я вам скажу. А? 9-5. Да. что сейчас будем оформлять Конечно, и того, и, сделать и сделать. вот этого за нападение на журналиста серьезно? серьезно. Да. еще и матом Всё тоже поедешь сейчас, поедешь я любой месяц клянусь, я с тобой поеду выйди отсюда, а ты, ты сейчас один, ты туда, ты туда, поедешь. Ты сейчас один туда поедешь сейчас один туда поедешь я выйду, а? еще с тобой да ты надо никуда надо. не выйдешь, ты будешь ты там сидеть поздь, уже ты как женщина брат. Ты еще рот свой брат. закрой, матом не ари. ты, Рот, закрой, ты матом не ари. Ты, да, ты мужик? Закрой, не ари. Ты мужик, я тебе говорю. Отойдя от меня. А? Ты мужик, Дистанция... Я тебе говорю. Ты мужик? Эй-эй-эй! -э. Дистанцию Вы держать меня! Успокойся. Дистанцию, типа, Дистанцию, меня. Женщины, сейчас Дистанцию держать мужик. Дистанцию держать мужик. Дистанцию Успокойся, мужик. Дистанцию держать мужик. Дистанцию держать мужик. Дистанцию держать мужик. вообще! Он уже сделал себе хуже! И ты тоже сделал, как ГБР. Пошел. Ты пойдешь, понятно? Я тебя найду, на улице. Найдешь, Турсового. найдешь. И все твои друзья и знакомые тоже тебя найдут. Я тебя найду. Я откуда ты тоже приехал, тебя тоже там найдут.